Мы сталкиваемся с природой России. Что это такое? Да? А это, в общем, такая одна из последних империй. Да? То есть, э, Россия — это не мононациональная страна, это не Финляндия. Да? Стро... Россия на данный момент — это страна, в которой, согласно Конституции Российской Федерации, в ее состав входят 22 национальные республики, ну, включая Крым. Значит, у каждой этой национальной республики, кроме Крыма, есть свой государственный язык, есть своя конституция. У некоторых этих, из стран есть вполне себе вменяемая Академия наук. Я в последнее время очень много читаю работ чувашских историков. Оказывается, они существуют. И вот в Чувашии они готовятся к столетию не своей независимости. Я открываю книгу, я довольно давно читаю о, о национализмах. И открываю книгу, я, ну, ты, ты понимаешь, что эти люди... Как бы они, вот Насколько они отличаются, допустим, от финнов? Да? Ты открываешь как бы, вот, книгу по истории Чувашии, да? изданную как бы, вот, историком, который, судя по количеству совместных ссылок на него и главы республики, в общем, как-то такой придворный, умный человек. Да? И понимаешь, что в самом все очень хорошо. И со ссылками, и он цитирует и правильных авторов, и он понимает, о чем, о чем нужно говорить, если ты националист. Да? Чтобы, о чем нужно говорить, если ты хочешь оставаться респектабельным. Да, то есть это не маргинальные какие-то вещи, это вполне себе серьезная, проработанная тема. И, в общем, ты понимаешь, что если завтра независимость, то вот в плане истории эта страна она, в общем, как бы, она будет выглядеть вполне себе достойно. То есть если при, при, при немцы для себя откроют еще и чувашу, вот, то им будет там с кем разговаривать. А Украина и Беларусь, ну, сейчас нам кажется, это очевидные примеры, слишком небольшие страны. Но еще раз говорю, внутри России еще 21 Беларусь. Да? И а, еще, если мы посмотрим по конституциям там, 93 -го года, кроме этих территорий, да, со своими конституциями, повторюсь, а, там присутствует еще автономная округа. А сейчас их а, там, переспределили, их осталось 4, но было 9. Да, то есть 21, ну 22 плюс 9, это 31 регион, а, который, в общем, ну, вот, их фасад, их лицо... Да, выглядит вполне себе по-белорусски, да по-эстонски. Да, Чувашей 2 миллиона, а эстонцев миллион, миллион сто миллион человек. Да? Вот, это все там находится, да, это вот все в России. Вы выезжаете там, да, до, вам, нам ехать до Чапоксар тут ночь на, на, на поезде. Дешево, кстати, рекомендую скататься. Вот. Это, это, это вот то, что касается национальных, да, вот с ярко, ярко выраженной нероссийской идентичности. По прошлой переписи нероссийских граждан, людей, которые назвали себя «я не русский», тут больше 22-23 миллионов, огромная цифра. Дальше у нас есть Сибирь, Приморский край, да, там все говорят по-русски. Да, кстати, тот факт, что в некоторых республиках все перешли на русский, там, по-моему, на Кавказе, допустим, в Ингушетии все говорят на русском. Это еще не факт, что они перестали быть, стали называть себя русскими. Это как считать, что у вас 21 Ирландия. Да, Ирландия тоже утратила свой язык, но тем не менее это не мешало и очень грубо и зло грызть всю дорогу с Англией. Да? То же самое и Шотландией. Утрата языка, как показывает ну, европейская практика, не означает исчезновение вот этих претензий на то, чтобы отделиться и жить самостоятельно.